Мантры планетам. Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Елена Алексеева, и сегодня мы с вами поговорим о мантрах. Мы уже говорили с вами, как гармонизировать каждую планету, и один из инструментов – это мантры. Мантры читаются минимум 108 раз. Да? Минимум 108 раз, максимум – это, значит, 216 324, 432 и так далее. Да? То есть, 108 четок, четки 108 бусинок можно брать для того, чтобы считать. Если у вас нету таких бусинок, можно, не знаю, там, 100, 108 фасолинок отсчитать в один стакан и перекладываете в другой стакан, когда прочитали мантру. Мантры читаются достаточно легко. Сегодня я вам покажу, как читаются мантры планетам. И мы с вами остановимся на этом, да. Так, начнем. мы, наверное, с воскресенья, да, мантра Солнцу. Их несколько мантр. Я не настаиваю, что я выбрала самую лучшую, да, то есть для вас, может быть, замурчит какая-то другая. Я выбирала себе, когда-то очень давно выписала себе в тетрадку. И начальный период я очень много практиковала мантры. То есть я каждый день читала о каждой планете. И у меня выписано в блокноте по одной мантре. Поэтому я вам пример просто привожу. А вы уже смотрите в интернете, можете набрать мантры планетам. И вам выходит там где-то по три, по четыре, может быть, пять мантр. Какую-то одну вы выбираете и читаете. Они достаточно короткие. В них по 4 по пять слов 4-5 слов где-то, и получается, если вы выучили уже ее наизусть, эти 4-5 слов, то получается один круг 108 раз прочитать примерно за 3-4 минуты. Если вы читаете их часто регулярно, то еще быстрее получается. Поэтому, в принципе, я, например, читала сразу 4 круга, особенно те планеты, которые нужно сгармонизировать. Вот у меня, допустим, нужно было Марс обратить внимание, Меркурий нужно было обратить внимание, да, Сатурн мне нужно было обратить внимание в первую очередь. Потом я уже подключила все остальные планеты и читала всем планетам. Так, ну тогда мы начнем с вами с Солнца, да, королевская планета, э, мантра Солнцу. Ом, намо, Бхагавате рамачандрая. Повторяем ее снова, да, ом, намо, бхагвате, рамачандра, я, еще, ом, намо, бхагвате, рамачандра, я, и так 108 раз, вот я повторила 3, вы повторяете 108 раз, да? если вы повторяете 4 круга, то это значит 432, 432, 432 раза повторяете эту мантру. на это уходит, ну, наверное, минут 15. На это минут 15 уходит. Ну, каждый день – это э, своя планета. Вот солн Солнцу мы читаем по воскресеньям э, мантру. Э, на след Следующий день, понедельник у нас. Понедельник – это день Луны, и мы читаем мантру луны. Луне. Точно так же, от одного до четырех кругов. Каждый круг – это 108. И звучит мантра Луне «Ом нама багвате васудэвая». Ом намо бхагавате васудевая. Ом намо бхагавате васудевая. Следующий день у нас вторник, вторник день Марса и Марсу звучит мантра так: Ом намо бхагавате нарасимхадевая. Ом намо бхагавате нарасимхадевая. Ом намо бхагавате нарасимхадевая. Тоже 108 повторений и четыре круга, это 432 повторения. Ну, я бы рекомендовала, если вот вы знаете уже, что в вашей карте планета в сожжении, в ретрограде, в падении, то обязательно-обязательно нужно читать 4 круга. То есть уже меньше нет никакого смысла. Ну и вообще, чтобы быстрее прокачать, то 4 круга будет быстрее вам давать результат, чем один круг. Следующий день у нас среда, Меркурий. И мантра Меркурию звучит так. Ом намо багавате будхадевая. Ом намо багавате будхадевая. Ом намо багавате будхадевая. Вот так звучит. Тоже также четыре круга по 108. восемь. Да? Следующий день у нас идет Юпитер, четверг, и звучит мантра так: Ом намо багавате гурадевая. Ом намо багавате гурадевая. Ом намоо Бхагавате Гуру Следующий у нас день Венера, Пятница. И звучит ом намо Бхагавате Парашура Мая. Ом намо Бхагавате Парашура Мая. Ом намо Бхагавате Парашура Так звучит. Следующий у нас Сатурн, суббота. И суббота э, звучит так. Ом шанина Махха. Обм шанина Маха. Ом, Шанина Маха. Вот так вот звучат. Еще есть э, Рахуй Кету. Они управляют частично вторником и субботой, вместе с Марсом и Сатурном. Э, но ну, я, честно говоря, сегодня не приготовила мантры для них. Но им тоже можно читать мантры, потому что есть такие моменты, когда они не сгармонизированы, и лучше их держать в благости. Тогда они проявляют свои позитивные качества. На самом деле эти планеты Раху и Кета всегда бывают только ретроградными во всех картах, и во все времена только ретроградное движение. Это мистические планеты, а они в физическом плане не существуют, их невозможно увидеть в микроскоп или в специальные увеличивающие бинокли или что-то. Да? Но, тем не менее, эти планеты умудряются нам делать затмение Солнца и Луны. Затмевают королевские светила. То есть такие мистические планеты. И, конечно же, с ними тоже нужно дружить, стараться быть гармони... в, гарм... в гармонии с ними, стараться держать их в благости, чтобы они проявляли свои хорошие качества. Ну, на этом я заканчиваю. Желаю вам отличного дня. Обязательно гармонизируйте свои планеты, дружите с ними. Планеты хотят с нами дружить, просто мы делаем иногда поступки, которые отталкивают возможность планет приближаться к нам и дружить с нами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда новое видео вас оповестило. И увидимся в следующем видео. Следующее видео – мы поговорим об огненной яге, о упаях и что это такое. Это тоже один из инструментов гармонизации планет. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.